I'm in the Потому что я верю в Бога, знаю я, что мне можно и что мне нельзя, знаю, что хорошо и что плохо, знаю, что на Земле существую нельзя, потому что... Не зря, потому что я верую в Бога, против истины войска ведет сатана, дух Изла волчини жестока, ждет меня впереди земная страна, Потому что я верю. Бога ждет меня впереди неземная страна, потому что я верю в Бога, даже если встречаю следы катастроф, исчезает и сердце тревоги. Как подумаю я, что если любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что если любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов побеждаю я зло, Найди на небо дорога. На душе у меня и тепло и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло и светло, потому что я верую в Бога vo